Прошлого из-за войны Сердце вновь стрепенулось Так тревожно забилось Поднялось все былое Как на гребне волны Хотела счастье мне с тобой найти Но оглушил меня раскат войны И стены рухнули полночный час И развела война не только нас, утомленные солнцем, мы по жизни носились, по дорогам не парковым по шли под грозой, под дождями не таяли, и в минуты отчаяния я слышала слова твои. Я услышал мелодию ласки и сюда загляну. Я с вами совсем не смогу Я да даю, да даю